Что ты, мать твою, такое? Я высокотехнологичный говношлёп фирмы Скаскайнет. Прибыл на вашу планету, чтобы утереть нос мужским мужчинам. Вы называете меня Ревейджер. Хорошо, пусть будет так. Я умею автоматически обстреливать живую силу и технику. У меня есть много секретов, о которых вы никогда не узнаете. Ой, да хорош тебе там пиздец. Сейчас мы тебя на чистую воду-то выведем, и все твои, как ты говоришь, секретики узнаем. Мне остается только сказать, Здорово, мужские мужчины! У многих из вас, как я понимаю, есть вопросы, кто с этим говношлепом будет посерьёзки играть, когда есть ниндзя, шутник и прочие полезные классы. Сама херня представляет из себя турельку. Подобные турельки есть в зомби-режиме. Стреляет чудо инженерной мысли ракетками с внушительным уроном. Причем эта хохоряшка лупит залпами, и за один залп данный говношлеп может разобрать противника с тремя оплата балашками брони. Я лично убедился в каточке, не рекомендую проверять. Время действия турели небольшое. Она простоит 30 секунд, после чего исчезнет. Но если вы возьмете чип улучшения, то уже время увеличится до 45 секунд. Вас, кстати, наверное, интересует время перезарядки данного класса. Этим я тоже с радостью поделюсь 42 секунды. А вот с улучшалочкой время перезарядки составит 35 секунд. Вывод напрашивается сам собой, что буст чип лутать. 아비서야 될라. Ревейджер может вести огонь только по какой-то одной цели. Причем для меня было открытие, когда идет залп, неважно транспорт это или человек, экран начинает тревожно мигать. К слову, за один залп уходит половина хп у машины антилопа, и это на самом деле очень жестко, учитывая тот момент, что еще дополнительно с оружием можно накидать урона. Мне повезло, и я заснял момент, когда данная штука даже по вертолету давала залпы. Уж чего-чего но к этому я особо не был готов, и по моим наблюдениям, турель работает и наводится на противников метров так до 50, если из этого радиуса соперник вышел, а залп уже идет, то ракеты все равно его настигнут, но могут правда особо не долететь, кстати, особо на открытой местности от ракет не увильнуть, но любой камушек, любое дерево сможет вас уберечь от сокрушительной силы говношлепа, ибо одна ракета сносит 25 единиц здоровья, а за один залп она стреляет одним десятком ракет, что в сумме дает 250 единиц дэмэджа. Вы представляете, за 45 секунд она сколько может урон внести противникам? Казалось бы, это жесткая имба, скорее ее фиксите, но погодите. У этой штуки подводных и надводных камней выше крыши. И первое, что мне бросилось в глаза, это время срабатывания. То есть, данной системе нужно где-то секунды 3, а то и 5, чтобы распознать противника и начать по нему вести огонь. Из-за этого у вас связаны руки в быстрых файтах, когда противник застает нас врасплох. Или когда вы сами врываетесь в замес и активируете данную приблуду. Несколько секунд вам придется пожить, чтобы она начала свое действие. Но, как правило, вы эти несколько как и секунд, и решается исход события. Поэтому, к сожалению, использовать систему для быстрых врывов у нас не получится. Есть классы эффективнее для таких задач. К тому же, дорогие брата-братья, есть особенность, из-за которой турель становится бесполезной в ближних замесах, и это слепая зона. То есть, если противник будет в метрах пяти или ближе к ревейджеру, то он попросту не сработает и заигнорит челика. Это вам, к слову, руководство к действию. Если против вас поставят такую штуку, просто подходите в упор и не бойтесь залпа. Следующим руководством к действию будет подписка на охренительный канал Эскобарыч. Уважаемый господин делает занимательные киноматериалы по королевской битве со всякими фишечками и разборами, подрубает прямые трансляции и общаетесь со своей аудиторией и специально для нее, прямо сейчас, Эскобарыч зарядил розыгрыш на 25 тысяч CP. Вы понимаете, что это охренеть как дохрена. И по секрету, дядя мне сказал, что будут еще больше ивенты. Дорогой друг, тебе определенно нужно прямо сейчас зайти по ссылке в описании, посмотреть специальный ролик с конкурсом и, наконец-таки, принять участие. Эскобарыч тебя уже заждался? Давай, ссылка в описании. Есть у меня занимательный отрывок, давайте взглянем на него пока что без моих комментариев. Как я понял, то ракеты срабатывают на полтергейста. Получается, ревейджер можно спокойно ставить, когда кто-то хочет нас запушить в невидимости. Да и вообще, данное устройство больше подойдет для обороны и приема противников. Например, вы едете на лушалку или груз, ставите турель и спокойно лутаетесь. Можно, конечно, ее ставить и во время файта, но, как я и говорил, секунд пять надо где-то-то переждать. Данная система очень сильно не любит перепадов ландшафта, поэтому на открытом пространстве от нее толку будет больше. Как мне кажется, с ней можно по рофлу залетать в карточку с корешем, но это если вы хотите тупо пофаниться, потому что проблема со срабатыванием. Короткое время действия и другие косячки ревейджера не выводят его в какой-то имбовейший класс так чисто приколдес. Хотя, возможно, его бафнут, ибо все мы помним обратную перемотку с одним зарядом, которая никому не нужна была когда-то. Но сейчас вы сами понимаете, что с ней происходит. Поэтому посмотрим. Конечно, посмотрим. Сказка, она тоже близко. Пиздюлей не получай, Комментарии оставляй, Ты щетри лупи лайкосов, я взамен залью видосов. Будем вместе кайфовать, Пиздлей всем раздавать. Окей. Okay.